Вот Берем две пиццы и напиток. И стоит это? все будет 4 доллара. Вот брендовые вещи. Брендовые шорты. Стоят а, 10 долларов. Всем доброе утро. Я что я приболел. Сейчас поеду поем. Вернее, приехал поесть. <как> и потом поеду домой, монтирую видео. Я поучусь Децл и поеду в такси бомбить, так что оставайтесь, смотрите, кому интересно, ставьте лайки, не забудьте, поддержите мое начинание. Часто проблема вечная, я всегда кошелек забываю, когда уже везде Apple Pay будет или Google Pay, так что приходится всегда за этим кошельком ходить, всегда его забываю. Сегодня на улице пасмурно вообще жесть. Так я помню, сезон дождей скоро начнется. Скоро дожди будут. Вот такое меню. Берем две пиццы И напиток. И стоит это все будет 4 доллара. Вот такие цены здесь. машина Тогда так сложно найти свою машину на парковке что короче это теряешься так что я наелся там такая очередь огромная я успел успел поесть. сейчас поеду к дому Ох, буду монтировать и потом поеду бомбить в такси. Всем йоу. А, выехал на работу сейчас пол седьмого вечера. Включаю супер приложение. А, монтировал видео очень долго. Блин, короче, через этот самый, я забыл, программа называется. Я монтировал и она просто слетела, короче, и все видео упало. И мне пришлось все заново делать приятно вообще все поехали будем бобить посмотрим сколько все не выйдет но ну, я думаю сотку как обычно сделать вот так вот мощно надо бы работать на работу в пятницу и в субботу так чтобы очень много посмотрим поехали а я тем временем зашел в Walmart. мне нужно посмотреть держатель на голову для <coughs> GoPro. вот брендовые вещи брендовые шорты 6 долларов. Бренд называется <laughs> Dryworks Короче, с майки всякие, трусы Walmart все американцы любят одеваться здесь XXL есть, он футболка прикольная Так, какие цены, футболка в 4 доллара стоит Обувь и так можно купить 15 долларов. Вообще, очень много одежды здесь. и Самый. 24 часа вроде этот магазин работает. Большой, тут обувь все есть. Так что, если у вас нету... Ну, или вы не хотите покупать брендовые вещи, там, чтобы они дорого стоили, вот кроссовки такие. Тут ничего нет, ну, такие тряпочные вообще. Стоят uh, 10 долларов. Тут много очень кроссовок. Вот эти прикольные. And one называется. Но они стоят уже 17 с половиной долларов. Плюс таксы еще. Так что вот так вот. Ну вот такие есть. Ну, это такие же, как те, только это синие, а там черные были. Вот тут какая-то военная бы. Здесь ботинки. Ботинки тоже недорогие. Вот эти, в принципе, нормальные. Вроде ни кожа, ни хрена. Не написано. 15 долларов стоит. Мы идем искать для GoPro что-нибудь. Не уверен, что есть что-то есть. Но возможно. Я где-то слышал это. Бисер можно купить Он костюм какой прикольный. Может такой же взять и ходить в нем? Так, это принадлежности учебной. А мне надо идти... <coughs> Не знаю куда. В технику, наверное. Здесь техника камеры. Вот здесь у нас что? Какие-то дешевые GoPro. Ну, смысле, не GoPro. Vivitar какой-то. А мне надо держатель. Я думаю, если это есть, то только здесь, наверное. А вот наборы из 19 долларов. И там на голову на голову. О, есть на голову, прикольно. Ну все, наверное, возьму его. А ведь также есть для стекла. 15 долларов, в принципе, на Амазоне столько же стоит. бы вопрос, сколько стоит. 200, 250, 300. Так, мы едем на следующий заказ. Я в Сан-Франциско город таксистов и до следующего заказа мне ехать одну минуту поехали дальше заработал я 45 долларов эллисон и мне налево нужно ехать Давай, давай, давай, давай, поехали уже. Впереди таксист. Он таксист еще едет. Когда попал город таксистов? Как вы думаете? Кто заработает сегодня все деньги? Или уже заработал? Да, правильно. Конечно, это не я. Потому что у меня всего лишь 62 доллара за два с половиной часа. В принципе, не совсем плохо, но могло быть лучше. Итак, на данный момент я отработал 4 часа 100 долларов, вернее, 3 часа 9 минут, 4 часа, это 30 долларов сейчас где-то, а, типа вдали тут 1 доллар, 1 типа 1 доллар, это за 3 дня, в принципе поеду в сторону Сан-Франциско, посмотрю, что выйдет, потом уже к дому поеду вниз, поехали. Все, я почти дома, осталось 10 минут ехать. Сегодня я заработал, сегодня я заработал 94 доллара за 3 часа 40 минут. Сделал 6 поездок и чувак мне дал, какой-то богатый дал мне 1 доллар. Я смогу купить себе чупа Фух, или жвачку, не знаю, еще не решил. Так что всех денег не получилось заработать. И так вот, всем, кому понравилось, ставьте лайки. Всем удачи. Спасибо за просмотр.